Здравствуйте, дорогие подписчики! Сейчас хотел вам показать технологии приготовления ферментированных лиственных чаев. Уже отработанная технология, она достаточно простая. Это так называемая форвакумная ферментация чайного листа. Вот это у меня лист уже вишни. Лист вишни, который после его сбора загружается в контейнер холодильника, морозильная камера обычный холодильник новофрост no и замораживается и он уже готов к дальнейшей переработке в то время, когда вам уже удобно и, и лист замерз это проходит примерно сутки вы достаете этот лист и его размораживаете он у вас теряет лед и его структура этого листа за счет замерзания и размораживания разрушается то есть вы исключаете этап его переработки на мясорубке получается уже этот лист готов для дальнейшей переработки дальше вы его <coughs> можете разминать как тесто то есть вы в ладонях перетираете его и он дает у вас сок. После этого, когда он у вас становится вот такой вот увлажненный, вы его помещаете в банки, трехлитровые банки, можете двухлитровые банки и закрываете их крышкой. Крышка вакуумная, набор этот вакс продается. И из этой банки откачиваете воздух. Воздух удаляется для, для чего? Для того, чтобы шла ферментация бескисмородная. Эта ферментация вызовет у вас пере, переход Кислоты в гамма-аминомасляную. Кислота там глютаминовая, содержится в большинстве листов, перейдет в гамма-аминомасляную. После того, примерно через 23-24 часа у вас появится запах фруктовый, такой фруктово-конфетный. И уже потом он сферментировался, вы его помещаете на сушку. Сушка идет или на воздухе, или в духовке. И весь процесс у вас может занять не более одних суток. То есть вы резко ускоряете процесс ферментации. В результате получаются ферментированные вот такие чаи. Я вам показываю вот это вот у меня кипри, то есть Иван-чай, который имеет отличный запах фруктовый. Вот он более сферментированный, то есть он более темный. Дольше вы держите на ферментации, но я держал вот этот около двух суток. Он темнеет и больше ферментируется. Вот этот кипри тоже, он такой средний между этим и вторым. И вот лист смородины который тоже уже сферментирован и высушен по этой технологии. Технология достаточно простая и доступна всем, у кого есть холодильники. Подписывайтесь на канал.